Сцены насилия, кровь, да, это класс, это класс, сцены насилия, крови, это, это классно, я одобряю такое. Особенно сцены насилия. Субтитры читайте сами, потому что, ну, я ленивая тварь, и я даже не вижу за микрофоном. Мы не знакомы, но я ваш давный поклонник. О, подписчики, даже в игре подписчики меня находят, как приятно. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я две недели проводил к концу той программы. Меня заставили подспязать кучу договорений, соглашение... Ну и хрен с ними, ну да. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю, я не верю, все. Я тебя понял, мужик. Я иду выручать своего подписчика в какую-то психбольницу. Как для видеоблогера я неплохую машинку себе прикупил. И на самом деле графун такой сильный. Сильный. Это, наверное, должно было меня остановить. Но нет. Кстати, кстати, я сегодня не один. Со мной бананчик. Поэтому мне будет не страшно. Но я его сегодня сажу. С тех, кто хавает со мной. Приятного аппетита, но... Я не советую хавать под эту игру Товарищи, сталкеры нам проделали небольшую дырочку Это мы любим сюда входить в дырочки всякие Давай, залазь Воу, щит, мэн До активации ночного видео нажмите F Когда камера по... Ой, бля, как страшно, как стрёмно сразу стало F Это я умею Хорошо, поползли Поползли, поползли что то мне уже стрёмно Ого. Здравствуйте Свидания, Очень приятно иметь с такими деловитыми ребятами и дело. Ну, пойдем дальше. А что а нам? Что нам, как говорится? Темная комната. Левая кнопка мыши, чтобы открыть. А можно как-то тихонечко? О! Твою мать, тихонечко я сказал. Фух. Второй скример у нас поехал. Я уже немножко подхерился. Давайте не, не будем играть в эту игру. Мне кажется, это не очень есть хорошая идея для моей нервной, нервного здоровья. С ними нельзя бороться, прячьтесь. <соединяясь> а, <соединясь> ребят, ты бы мне еще подсказал. Главные ворота можно открыть на диспетчере службы безопасности. Опа, я спрятался. Упирайтесь нахрен из этого проклятого места. Я согласен, давайте, я не против, почему нет? Может, мне туда возьму? Я туда не хочу, я дурак, я туда не пойду. Кто? О, привет. Открывай. Ай, это было больно. Я не одобряю ваши методы, молодой человек. Это было очень больно. Я понимаю, все Всевышний послал дня апостол Да, именно, я апостол Вот этот молодой человек, я знаю, что он меня схватит Потому что это я видел Ну, соответственно, пошли А, нет? В смысле? Нет. Здравствуйте, молодой человек. Я надеюсь, вы не будете оживать. Карта доступа. Это я возьму. Тебе оно уже вряд ли пригодится, да? А вот, вот, се вот, се а вот сейчас вот этот хрен меня схватит. Я тебе даю сто. Сто, не двести. Да хоть триста процентов. Вот смотри. Но это я знаю. Вытащи их, пожалуйста, доктор Мерт. Вырви их. Ты должен мне помочь. Давай, я... Ч чем? Чем тебе помочь, молодой человек? Чем вам помочь? Я, я согласен на помощь. Чем вам помочь? Что? Что вам надо? Это у меня уже в башке начались какие-то голоса. Хотя у меня и раньше вроде как были голоса. Опа. Сюда? Сюда. Пошли. Заходи. Опа. Здесь есть пистолетик. Давай закроем. Удерживайте, чтобы... Не надо. А можно мне закрыть? А почему я не могу закрыться? Тут же всякие неадекватные. Сейчас что-то на камерах будет. О, Святой Отец. Здравствуйте. Что? Вот сволочь. Цель, перезапустите генератор. Перезапустите генератор в подвале. Там кто-то идет. Тихунька. Кто там был? Там кто-то и шел. Ага. А что мне... Сейчас я спрячусь, подождите минутку Молодой человек Най, Нажми Ой, здравствуйте Кто там? Кто там? Зашибу Я не боюсь смерти, я вообще ничего не боюсь О, Во, вот это красава Может мы с тобой подружимся? Потому что ты не боишься, и я немножко не боюсь. Для запуска генератора включите два бензонасоса и центральный выключатель, который находится где находится, где-то в жопе. А тут бродит какой-то хер. Ой, бля, я так люблю такие игры. Я просто обожаю такие игры. Дядя, дядя, не надо. Дядя, нет, да, дядя, дядя, дядя, дядя. Зайди. Да какой F? Дай-ка я тебе кое-что покажу Не надо, дядя, не надо мне ничего показывать Все, дядя, дядя, дядя Дядя, дядя, дядя Я все видел Я в своей жизни много чего видел Дядя, не надо мне ничего показывать Дядя, ты где? Давай как-нибудь позже мы с тобой Обсудим это дело Дядя, дядя, дядя Дядя, я не вижу ни хрена. Ой, дядя, ой, дядя, дядя, дядя. Не надо мне ничего показать. Давайте как-то без своей рекламы, так сказать. Р, перезарядка. Ни хрена не вижу, дядя. Давайте, дядя, договоримся. Всегда же можно договориться. Дядя, чего? Вы, чего вы в самом деле? Дядя, давайте. Дядя, ёб твою мать. Я тень. Я тень. Да нет! Какой доктор? Я не доктор! Ладно, пошли сразу включать! Че нам ссать? Че мы сын? Мы вообще не сын! Опа! Да какие два генератора? Я же все включил! Не понимаю, о чем вы? Че вы хотите от меня-то? Опа! Я спрятался! Да дядька! Да ты задолбал! Меня дубасит своей дубинкой! Больно же! Спасибо за батареечку! Это мне в попу пойдет! Опа! Один есть. Да тихо, ты, хватит пиликать меня потихонечку. Прячься, да прячься ты быстрее. Я на Е нажимаю. Надо не на Е нажимать. Все, камеру пока опусти, не сын. Пока не сын. Так дядя, зачем ты сюда идешь? Неадекват. Ну дяди нет. Он, наверное, чисто по приколу решил пранкануть меня. Вот старый пранкер хренов А зачем же он тогда назад пошел? Старый пранкер, старый пердун Я мышь Пердун странный ты, ты посмотри на этого пранкера Старый пранкер А ну, реакцию, реакцию, реакцию А ну Ага, все, понял, старый пранкер хреном. Шуруй отсюда, давай. давай. Включить генер. Глини... А, серьезно? Ой, я-то думал, все, шикарно, свет появился, вообще не стрёмно, вообще. Погнали. Я надеюсь, старый пердун мне его опять не отключит. Ай, ну кто опять, ну кто? Доктор пришел. Здравствуйте. Вкалил мне какую-то хрень. Прости, сын мой. А, это ты опять, священник. Я не хотел с тобой так поступать, но тебе пока нельзя уходить. Ты еще так много не видел. Лучше мне это и не видеть. Узрили ты, сможешь ли. Опа Извините, а я тут истинные владыки нашего В... К... же, Тиже, пассатижи Бегите, люди а, Жесть какая Здравствуйте, меня выпустили Влад Волокас? Это ты? Бывает А за что тебя? Ты что скажешь мне? Ничего? Ты адекватный? Ты нюхаешь. Ай, да что ты? Я сейчас с тебя толкну. Слышь, ты чё? Сейчас тебе сзади подойду, что-нибудь вставлю. С собой-то чё? Здравствуйте. А вот это тут кто-то побег устроил? Я, пожалуй, пойду. Это мне. Это мне? Спасибо. Опа. Здравствуйте. Шелковистый. Шелковистенький. Твою мать, какого хрена тебе надо? Никто тебя сюда не звал, долбанный. Это я-то извращение, слышь? Ладно, я пойду. Че, нравится пялиться, придурок? Ты ч? Я сейчас по зубам тебя только так нам. Да. Что тебе надо? Чувак. Ты не адекватный. Не Это были не эксперименты, а ритуалы. Темная магия. О, темная магия по увеличению своего достоинства. Это я одобряю. Веди себя тише. Я абсолютно буду тихо. Здрасте, извините, а можно вам задать вопрос? Ай-яй-яй-яй, -я, я понял. Вам вопросы задавать не очень есть хорошая идея. Я тогда побежал. все, я включаю, я побежал. Эй, чувак, чё, чё как? Чё как жизнь? Я это, пройду сюда, мне просто сюда надо... Опа. Да хватит за мной бегать. Ай-яй-яй-яй-яй. Чувак, может, поможешь мне как-нибудь? Ай-яй-яй, за мной бегают какие-то мудаки. Да что ж мне так везет на таких сволочей? Опа. Я тихонечко. Добрый вечер, господин. Как пошли? Жесть, там, походу, чуваки голые. Видео закончилось на таком интересном моменте. Но ты можешь посмотреть мой плейлист. Попробуем. Давай. Удачи.